я могу убрать эту боль и для тех людей которые в дальнейшем будут здесь присутствовать я тоже покажу этот фокус чтобы он работал у нас и в записи смотрите где бы у вас и чтобы у вас сейчас не болело скажите прямо сейчас отдаем это андрею андреевичу и смотрите на меня и представляете будто отдаете я при этом обвожу при этом хватаю и при этом забираю считаю 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 и бросаю. Фу. И теперь считаю до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и дую. Фу. А теперь те люди, кто смотрит этот марафон, напишите, у кого пропала боль и где.